Добрый день, меня зовут Лев Алексеевский, и это второе видео, посвященное компоновке виджетов в библиотеке Qt. Первое видео было адресовано новичкам, и в нем я показывал простейшие приемы компоновки виджетов при помощи приложения Qt Designer. И в нем мы создали простейшую такую простенькую форму авторизации. В этом видео я хотел бы немного более, больше углубиться в то, Собственно, как эта компоновка происходит и от э, чего зависит поведение виджетов э, при изменении размера э, родительского виджета. То есть виджета, в котором у нас скомпонованы э, дочерние виджеты. Итак, давайте посмотрим вот на эту форму еще раз. Я хотел бы напомнить два момента, о которых я говорил уже в предыдущем видео. Э, первый момент. Э, состоит в том, что э, родительский контейнерный виджет у нас ограничен некими минимальными размерами э, дочерних виджетов. Так, например, если я начну уменьшать размер, ширину формы, то я натыкаюсь на ограничение минимального размера э, вот этого яблока, который в свою очередь определяется размером текста в него вписанного. И вот здесь я подчеркну то, что, что это не какое-то фиксированное значение, а оно зависит от состояния самого виджета. В случае ELK это содержание виджета, то есть текст. Поэтому если мы, например, добавим сюда еще текст, то минимальный размер вот этого виджета ELK, он увеличится И теперь мы уже ограничены вот этим, вот этой шейной. И, естественно, это касается не только uh, виджета елока, а это касается всех виджетов. Например, если я сделаю здесь елок uh, очень коротким и начну снова уменьшать, уменьшать шейную форму, то я натыкаюсь уже на следующее ограничение, uh, именно ограничение по минимальной ширине вот этих кнопок, и опять же, минимальная ширина этих кнопок, она тоже не постоянная величина, а зависит от состояния кнопки, например, длины наименования кнопки, или может, опять же, от шрифта текста, в котором написана кнопка. Итак, я верну предыдущее. И э, второй момент, который я хотел бы э, упомянуть, это то, что здесь вот мы скомпоновали 4 виджета. Э, казалось бы, все они являются какими какой-то единицей э, для компоновщика, но ведут они себя по-разному. В случае, если я, например, начинаю увеличивать ширину формы. Мы видим, что Увеличивается наша именно поля ввода, а не ярлыка. Как же это реализовано в Qt? Итак, что касается первого замечания. В базовом классе виджетов в Qwidget -виджет у нас имеется два виртуальных метода. Один из них называется sizeHint. Вот он. SizeHint. И этот метод возвращает некое рекомендованное значение э, размеров виджета. Именно рекомендованное. И опять же, я подчеркнул, что в общем случае оно не фиксированное, а оно может зависеть от состояния самого виджета. И э, второй виртуальный метод это minimum size hint. Этот э, метод определяет некое минимальное минимальное значение размера виджета Для э, каждого класса виджета эти методы могут быть переопределены и э, определяются особенностями того или иного виджета. Но это пока что объясняет только э, вот эти вот ограничения, да? то есть вот эти минимальные, минимальные размеры виджетов, например. Но как же объяснить вот это странное поведение, когда у нас один виджет при расширении, увеличении виджета контейнера у нас растягивается, а другой не растягивается. Такое поведение реализуется при помощи понятия, которое называется size policy. По-русски я даже не знаю, как это хорошо перевести. Может быть, стратегия изменения размеров, но это как-то слишком длинно. Давайте будем называть стратегией size policy. И что же это такое? Что же определяет у нас стратегии size policy. Во-первых, мы видим здесь, что она может отличаться э, по горизонтали и по вертикали. Могут, э, это свойство может иметь разные значения. Это раз. А теперь что, что значит вот эта size policy? Э, size policy, она определяет то, как э, объект компоновщика будет интерпретировать рекомендованный размер, то есть, тот самый размер, который возвращает метод э, sizeHint. То есть, как, как оно его воспринимает? Как единственно возможный размер, или как минимальный размер, или как максимальный размер, или вообще э, игнорирует, допустим, вот этот самый рекомендованный размер. Итак, э, Давайте на более простом примере, вот здесь всего два виджета. Мы пробежимся по этим, по этим всем стратегиям, и я объясню, что каждый из них значит. Во-первых, чем же мы руководствуемся, когда выбираем ту или иную стратегию? Руководствуемся мы двумя соображениями. Первое соображение – это эстетическое. Мы, например, не хотим, чтобы виджет, виджет списка схлопнулся до не знаю, до одного элемента или мы не хотим чтобы у нас кнопка растянулась во весь экран и второе соображение это соображение э, функциональности э, кнопку большого размера не имеет большого функционального преимущества над кнопкой вот вот, вот такой а допустим объект списка им, имеет уже преимущество если мы начинаем увеличивать размер э, виджета списка то э, мы э, начинаем видеть гораздо больше элементов. То есть это повышает функциональность э, этого виджета. И наоборот, если мы уменьшаем размер виджета до каких-то, там, не знаю, опять-таки двух элементов, то нам приходится использовать scrollbar, и, в общем, функциональность э, теряется. Хотя и, в общем, мы можем, теоретически мы можем работать и с таким, с таким виджетом. Теперь давайте посмотрим собственно на эти стратегии во-первых интересно знать вообще когда мы начинаем работать с каким-то вечеромным интересно знать что же у него за это рекомендованное значение собственно от которого мы будем отталкиваться и его увидеть не заглядывая в код довольно просто достаточно выбрать определенную стратегию. Вот давайте мы будем рассматривать в данном случае стратегию по вертикали. Итак, я выбираю стратегию. Первую стратегию фикс. На самом деле, вот названия вот этих вот стратегий, они могут вводить в заблуждение тех, кто не очень понимает, что, что это сайт policy значит. Так, например, если мы увидим название фикс, мы подумаем, ага, ну все понятно. У нас а, виджет по вертикали фиксированный в размера. Ну, во-первых, какого фиксированного? Мы нигде не указываем, что это за фиксированный размер. Но, тем не менее, он стал каким-то, какого-то размера. Напомню, что политика сайт полиси или стратегия, она относится к тому, как мы интерпретируем рекомендованный размер. И, зная это, мы понимаем, что стратегия фикста, она значит только то, что наш виджет будет всегда рекомендованного размера. А напомню, рекомендованный размер может на самом деле меняться. Ну, мы сейчас хотим посмотреть, что же у нас за рекомендованный размер. На самом деле мы можем, меняя какие-то э, параметры этого виджета, мы можем смотреть, меняется ли вот этот фиксированный, э, вот этот рекомендованный размер. Но мы видим, что на самом деле он не меняется и особо не зависит от количества элементов. То есть, количество, хоть элементов у нас больше, чем влезает вот в эту рекомендованную высоту, но, тем не менее, она не меняется. То есть, рекомендованная высота, в данном случае, она более-менее константа, хотя, возможно, она зависит еще от высоты, от высоты отдельных элементов. Это можно тоже проверить, но сейчас не будем этим заниматься. В каких случаях может использоваться эта стратегия? Эта стратегия может использоваться в случае, если мы считаем, что виджет э -э, хорошо выглядит, эстетически хорошо выглядит и э -э, функционален только если он рекомендованного размер. Ну вот, разработчики Qt по умолчанию выставили кнопки, по вертикали стратегию фикс то есть они считают что кнопка не должна быть не должна быть ни меньше по высоте не больше чем требуется вот для того чтобы отобразить условно говоря вот, этот текст давайте посмотрим следующую стратегию Следующая стратегия называется минимум и здесь опять-таки неискушенный пользователь библиотеки Qt, может подумать, ага, ну, стратегия минимум, она означает, что виджет старается занять минимум места. Но это не так. Мы опять знаем, что э, стратегия относится к тому, как мы интерпретируем э, рекомендованный размер. А это значит, что мы интерпретируем его как минимальный. То есть, на наоборот, у нас... Э, идет ограничение снизу. То есть рекомендованный размер – это ограничение снизу. И виджет у нас не может быть меньше этого рекомендованного размера. Вот мы и видим, что действительно мы доходим до этого рекомендованного размера, и дальше мы уже уменьшить а, высоту не можем. Но увеличить вполне можем, И если, если у нас появляется свободное пространство, и никакие другие виджеты ни, на него не претендуют, то Наш виджет спокойно расширяется, растягивается. Теперь следующая стратегия – максимум. Ну, теперь мы уже понимаем, что это, опять-таки, относится к рекомендованному размеру. Рекомендованный размер у нас является максимальным. То есть, мы, наоборот, это ограничение сверху. Наш виджет не может быть выше, чем рекомендованная высота. Ну, вот действительно, вот Меньше по высоте он может быть, а больше по высоте он не может быть. Теперь вот смотрите, на самом деле, наверное, уже кто-то заметил, что я меньше, чем вот эти четыре элемента, высоту тоже не могу сделать. То есть, все-таки ограничение снизу тоже есть. И теперь мы как раз вспоминаем тот самый метод минимум с Вот именно он и определяет вот это самое ограничение снизу, все равно. Хорошо, смотрим следующую стратегию. А, ну давайте опять же проговорим это все-таки. Итак, стратегия минимум у нас что означает? Она означает, что мы считаем, что виджет либо плохо выглядит, если у него высота, если у него размер меньше рекомендованного, либо он теряет функциональности, принципиально принципиально теряет функциональности, если его размер меньше рекомендованного. Если мы выбираем такую стратегию, то мы имеем в виду, что виджет, наоборот, он либо плохо выглядит, если больше, чем рекомендованный размер, либо он э, теряет функциональности. Теперь стратегия preferred, предпочтительная. То есть, э, рекомендованная размер является предпочтительным. Ну, тут не очень понятно, что, что, что, что это имеется в виду, но означает это то, что, что э, да, наш виджет стремится иметь вот эту рекомендованную, рекомендованный размер но при этом он принципиально не теряет при функциональности и в эстетике если он станет меньше рекомендованным. но при этом он может быть и больше чем рекомендованный, рекомендованный размер ну вот казалось бы это ни о чем не говорит но Сейчас я покажу следующую стратегию, и, и после этого покажу пример, на котором станет понятно, для чего вообще вот эта стратегия нужна. Итак, следующая стратегия. Я сейчас перейду, перескачу через еще одну. Э, expanding. Ну тут понятно, что наш вид стремится, стремится расшириться, растянуться. С одной стороны, он может быть меньше, чем рекомендованное. Ограничений снизу у него нет, у меня оно ограничение только то, которое дает метод minimum size hint. Но если есть свободное место, виджет стремится его занять. А теперь, чем это, собственно, отличается от Preferred? Я беру еще один виджет списка. И у этого, допустим, у меня будет Expanding а у этого preferred. И вот я схлопываю по высоте форму до да, вот этих вот минимальных, минимально допустимой высоты и начинаю ее увеличивать. И сначала мы видим, что виджеты ведут себя одинаково. И ведут себя они одинаково до того момента, когда они, пока они не достигнут вот этой рекомендованной высоты. Когда они ее достигают, то предпочтение отдается виджету, который имеет стратегию expanding. И в этом случае расширяться дальше растягивается, растягивается только он. А тот, который имеет стратегию Preferred, он остается вот этого рекомендованного размера. Вот мы это, это мы и видим. Теперь стратегия минимум экспэндинг. Ну, она объединяет, собственно, стратегию минимум и стратегию экспендинг. Это значит, что это то же самое, что экспендинг, только еще имеется ограничение снизу рекомендованным, э, рекомендованным размером. И вот мы видим, что если раньше я мог схлопнуть так, что форму так, что оба этих списка э, имели высоту вот эту минимальную, то теперь один, один из списков, вот этот верхний, у которого стратегия минимум и expanding, он меньше, чем рекомендованная высота, он не становится. А второй может. И тут важно, что хотя у верхнего виджета стратегия экспэндинга, и казалось бы, он имеет приоритеты, должен расширяться, но он этого не, не будет делать, пока э, все виджеты ProofRot не, не достигнут рекомендованной э, высоты в нашем случае. Поэтому мы видим, что сначала у нас совершается исключительно виджет нижний. И ну, когда он, он достигает рекомендованного размера, то наоборот начинает э, растягиваться только виджет с стратегии минимум экспондиум. Uh, И наконец последняя uh, последняя стратегия ignore. Она означает, что мы игнорируем значение метода size -hing. По сути, это равносильно uh, стратегии минимум с рекомендованным размером 0. То есть мы видим, что, что у нас Несмотря ни на что у нас расширяется э, виджет, когда есть свободное место, но тем не менее, когда свободного места нет, если мы начинаем э, схлопывать форму, то виджет у нас тоже схлопывается до нуля, до исчезновения. И э, теперь я хотел бы немного говорить а, о возможностях нас, как пользователей библиотеки Qt, что мы можем делать. Кажется, что вот эта схема вот, с методом size-hint и с э, стратегиями э, size-policy достаточно какая-то сложная и непонятно, что она дает. А, а на самом деле она дает очень большую гибкость. Во-первых, мы можем брать библиотечные виджеты, которые... Э, библиотечные виджеты, и не переписывая их, не наследуясь от них, не создавая дополнительных классов, просто настраивая свойства size policy, можем менять их поведение в зависимости от наших нужд. А что именно? Ну, допустим, мы вот, разработчики Qt считают, что кнопка не, не имеет смысла ей быть высокой. Она не приобретет ни эстетически, ни функционально. Но в каждом конкретном случае это может быть не так. Потому что, например, предположим, что вот это у нас... А, давайте я значение по умолчанию, она вообще-то экспрендит. А, ну, давайте предположим, что на самом деле вот эта информация вот в этом списке, она особой ценности не имеет. То есть достаточно отображать вот этот рекомендованный размер, а, а больше, в общем особо не нужно. А кнопка, наоборот, имеет большую ценность, потому что это, допустим, кнопка какой-нибудь э, срабатывания аварийной сигнализации или чего-то подобного. И в этом случае мы можем захотеть, чтобы она была побольше при возможности. Не обязательно, чтобы она была там в полэкране, но в случае, если у нас есть свободный полэкрана, пусть она его займет, и э, пользователи программы, он даже в панике, например, не промахнется и нажмет, эту кнопку и в этом случае мы здесь expand убираем а говорим допустим минимум а у кнопки мы меняем стратегию на expand и вот в этом случае мы сохранили функциональность списка но кнопка поэтому у нас по возможности становится больше в следующем видео мы продолжим исследовать возможности настройки компоновки виджетов с компоновщиками и возможно рассмотрим более какие-то сложные примеры верстки какого-то какой-то формы чтобы тоже посмотреть какие-то приемы а на сегодня все спасибо до свидания